Продолжаем разбор красивой девятнадцатой задачи из ЕГЭ. Итак, задача такая. Издательство вы, до выставку привезло несколько книг для продажи. Каждую книгу привезли в единственном экземпляре. Цена каждой книги — натуральное число рублей. Если цена книги меньше ста рублей, на нее приклеивают бирку выгодно. Однако до открытия выставки Цену каждой книги взяли и увеличили на 10 рублей. Инфляция, сэр. Из-за чего количество книг с бирками выгодно уменьшилось. Ну понятно, да, некоторые как бы они были выгодные, а потом после увеличения на 10 рублей цена стала больше 100 рублей, и уже они стали без бирки выгодно. Пункт А. Могла ли уменьшиться средняя цена книг с биркой выгодно после открытия выставки по сравнению со средней ценой книг с биркой выгодно до открытия выставки? Пункт Б. Могла ли уменьшиться средняя цена книг без бирки выгодно после открытия выставки? По сравнению со средней ценой книг без бирки выгодно до открытия выставки. Пункт В более сложный, я его зачитаю потом. А пока я одновременно решу пункты А и Б для одного и того же контрпримера. Ответ да в обоих случаях. Более того, что абсолютно поразительно и невероятно на первый взгляд, После увеличения всех книг по, на 10 рублей одновременно могла уменьшиться как цена книг с биркой выгодна, так и цена книг с биркой невыгодна. Как? Казалось бы, это же, это же противоречит здравому смыслу. Наша общая средняя цена, да, которая там, допустим, обозначим ее как-нибудь за P, да, она является ну, взвешенной суммой. Средней цены выгодных книг а, на количество этих самых выгодных книг плюс средней цены невыгодных книг на количество этих невыгодных. но как может взвешенное ну понятно, что после а, возрастания всех книг на 10 рублей, средняя будет вырастать на те же самые 10 рублей. Как же может быть, что и то и другое, и, и вот это и это упали? Ну, понятно как, В меняется, правда? В новая, да? Новое, кленовая, и новая. То есть, грубо говоря, от того, что N увеличилась, у меня с большим коэффициентом берется средняя цена вы, э, невыгодных книг, то есть дорогих, и с меньшим коэффициентом цена дешевых. Поэтому, в принципе, каждый из них мог уменьшиться, но за счет вот этого вот все это растет. Но это все слова, а надо пример. Пример очень простой. Смотрите. Нарисуем вот это нулевая планка, это 100-рублевая планка. Ну и там до бесконечности. А вот, так вот я предлагаю следующее, что книга стоила 5 рублей одна, другая 95 рублей, а еще одна 215 рублей. Вот. Ну это тут подобраны, конечно, эти, а, <coughs> чтобы все хорошо делилось на все, как обычно. <laughs> вот, ну и смотрите, что у меня происходит. Какая средняя цена… В начале, вот до подорожания, книг с биркой выгодно. Она равна 50 рублей натурально, потому что их две. Вот. Ну и получается, соответственно, да, давайте вообще посмотрим, какая, средняя, какая сейчас средняя цена книги. 215 плюс 95 плюс 5. То есть 315 делить на три, 3, 3 книги. То есть у меня получается 105 рублей средняя цена. Ну и она складывается из... Двух книг со средней ценой, а, значит, 50, да, рублей. Так, что у меня тут, еще раз, да, 315, 105, да, на 3. Так, а 105, это две такие и одна такая, что происходит, почему у меня… А. Нет, все, все верно, да. Три э, книги по 105 рублей стоит столько же, сколько две книги по 50 плюс одна книга по 215. Ну, то есть средняя цена, когда я это все на три поделю, 105 равно 2 трети вот этого плюс одна треть вот этого. Тут надо количество, общее количество книг, естественно, вот я тут совершил лажу. Если бы я ее на ЕГЭ совершил, то Аляулю, да? Средняя цена удовлетворяет вот, таким, вот такому уравнению, вот. А общее количество книг по этой средней цене должно стоить столько же, сколько э, выгодных книг по, выгод, по средней выгодной, плюс невыгодных по средней невыгодной. Ну и вот, со, соответственно, никакого противоречия нет, потому что меняются коэффициенты. А вот. А когда поднялись… То есть здесь 50 было, вот это вот 50, а это 215 было. Вот это 50, а это 215. Вот, отлично. А теперь что произошло? Все поднялись, это теперь э, 15 рублей. Это теперь 105 рублей, и она больше не оснащена биркой, выгодно. Поэтому выгодные книги, средняя их цена 15 рублей, и она только одна. А невыгодных книг, ну, которые без бирки, их теперь стало 2. Вот это вот стало 2, и у них средняя цена, соответственно, 105 и 225. Так, это 330 пополам, да, получается, 165, вот, 165. Тоже теперь это меньше. То есть те были в среднем 50, стали 15, те в среднем 215, стали 165. Но это ничему не противоречит, потому что действительно 1 раз по 15 плюс дважды по 165, и получается 345. 345 равно 115 умножить на 3. 345 делить на 3 равно 115 то есть никакого противоречия нет. Новая средняя цена на 10 рублей выше старой. Хорошо. Это все, в принципе, на коленочке выдумывается. Но я подготовил почву для решения и пункта В тоже. В пункте В известно, что первоначально средняя цена всех книг составляла 110 рублей. Вот. То есть было уравнение, что 110 на количество книг... А и дальше средняя цена книг с биркой выгодно составляла 81 рубль. То есть я знаю, что 81 нужно умножить на V. А средняя цена книг без бирки 226 рублей. То есть 226 на K минус V. Так, еще видно. Ага. Вот, то есть а, это оставшиеся, которые без бирки. После увеличения цены на 10 рублей средняя цена книг ну, естественно, у меня тут ничего не меняется. Тут 120К. То есть на 10 рублей средняя цена просто разрастает. А, а здесь, соответственно, после увеличения средняя цена книг с биркой выгодна. В данном случае увеличилась. Стало 90, но теперь их количество изменилось. А остальных 210. То есть здесь как раз уменьшилось. И К минус В с волной. И вот у меня есть два вот таких уравнения. Вот они сразу... В этой в пункте В, да, сразу пишите уравнения. Тут <coughs> нет как бы, никаких этих самых. Это не олимпиадные задачи. В них написал уравнение, и почти сразу все обычно получилось. Вот. А в чем, в чем вопрос? Вопрос, какое, на какое наименьшее k, при котором это возможно. То есть э вот эти условия задачи, при каком минимальном общем количестве книг могут выполниться значит, все одновременно? Ну что же. Понятно, что надо просто эти уравнения преобразовать, да? 200, значит, 81V и 226V. Я в одну сторону все кидаю. То есть 81V минус 226V. 226 минус 81. Это 145. Ну давайте вы тоже как бы проверяйте меня. Вроде как получается 145, 145V равно… 226 минус 110, то есть 116 раз по k. А из этого уравнения все проще. А у меня 210 минус э, 120 90 k, И оно должно быть равно 210 минус 90 в этой стороне 120. 120 в с половиной. Вот, то есть на самом деле что я сделал? Я просто эти два уравнения, ну, решил, ну, решил вот до этой стадии. Но тогда делим это, значит, это делится на 29, и то и другое. Получается 5v равно 4к. А это делится на 30, получается, 4v с волной равно 3к. А вот теперь арифметика делимости. 4к делится на 5. Но 4,5 взаимно просто. Значит, соответственно, к делится на 5. Здесь 3k делится на 4, 3 и 4 тоже взаимно простые, значит k еще и на 4 делится. Но из этого следует, что k делится на произведение, потому что 5 и 4 тоже в свою очередь взаимно простые. Поэтому мы получаем, что k делится на 20. То есть количество книг, совместимое с этими уравнениями, делится на 20. И естественно предположить, что k просто равно 20. И попробовать найти возможность для этого. То есть сколько книг, сколько стоили до и сколько книг стоили, сколько стоили позже, чтобы, а, после, чтобы, чтобы удовлетворить условиям нашей задачи. Но если бы тут не получилось 20, я бы смотрел следующее. 40. Но в ЕГЭ не, не дают слишком сложных задач, поэтому в данном случае, забегая вперед, все получится. У нас 20 вполне годится. Здесь подставляем. Получается значит уравнение 145v равно 116 умножить на 20. Ой, нет, сюда. 5v равно 4 на 20, то есть v равно 16. Тут 4 в равно 3 на 20, то есть 60, значит v с волной равно 15. Вот. Смотрите, как хорошо. Мы уже знаем, что выгодных книг было 16, а стало 15 в этом случае. Должно быть обязательно. То есть одна книга перешла из разряда выгодных в разряд невыгодных. Вот, итого, вот, соответственно, мы уже просто знаем все, все ну, как бы мы, мы знаем всю структуру ситуации, мы знаем, что было 15 книг, было 16 книг вот в этом диапазоне, да, до 100 рублей, 16, одна перепрыгнула в процессе повышения цены в диапазон этот, тут 4 книги, тут одна вот совершила прыжок, и где-то еще 15 книг. Ну и осталось что написать? Осталось написать, а, значит, осталось написать уравнения, подставить в них, подставить в них, сейчас мы хотим вывести а, цену вот этой последней книги, да? Цену последней книги надо, надо определить, чтобы в результате из 81 стало 90, равна средняя цена а, книг, которые выгодны, да? Которые выгодные. Сейчас, секунда, было 81, а стало 90, да? То есть 16 книг. 16 книг. Ну да, правильно, они же все подорожали. Вот, значит, соответственно, 81 умножить на 16 равно неизвестной цене вот этой книги, которая подскочила, плюс 15 раз средняя цена остальных. Давайте P с птичкой поставим. Так? А с другой стороны 90. На 15, 90 на 15 равно 15 раз средней цены остальных плюс 10, потому что они все подорожали. Вот из этого уже ясно, чему равно P с волной. <coughs> потому что 15 сокращаем, 90 равно P с волной плюс 10, значит P с волной это 80. Мы точно знаем, что 15 вот этих книг, в среднем по 80, в среднем. Ну и подставляем сюда и получаем P96, вот это вот. Если вы решите это уравнение, 81 на 16 равно P плюс 15 на 80. <как> вот. Там даже можно схитрить, но можно в лоб решать. Получится 96. И вот эта 96, она стала 106. И действительно она перепрыгнула в категорию высшую лигу, <как> в лигу дорогих книг. Ну и, соответственно, контрпример, мы уже знаем его, как бы, эм, как сказать, его костяк. Костяк контрпримера состоит в том, что если для 20 книг это возможно, то средняя цена 15 книг э, вот этих должна быть равна 80, средняя цена этих 4 — 226, а эта одна была 96, стала 106. И, соответственно, Дальше нужно предъявить конкретику, когда средняя цена этих 226 и этих 80, а это 96. Ну понятно, что конкретика элементарно приводится, просто 15 книг по 80. Одна книга 96 и 4 книги по 226. Полностью удовлетворяет условиям всех, значит, всем сформулированным, Требованием удовлетворяет этот пример. 15 книг по 80 рублей принесли, одну книгу по 96 и 4 книги по 226. Но в самый последний момент выросли цены. Да? До этого было 5, значит, 181 рубль, это среднее из вот этого. 226 среднее из этих четырех, натурально. Потом эта ушла, остались все по 90, потому что на 10 рублей выросли, 90 среднее их. Ну а 210, как легко проверить, это среднее между 236 четыре раза и один раз 106. Вот. Все, задача полностью решена. Ну вот здесь прикольно, что вот такие эффекты разные наблюдаются, да? И те средние, и те средние падают, а в целом все растет. Ну короче, эта задача мне понравилась. Мне показалось, что она такая, достаточно, ну достаточно интересная.